Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Это видео посвящено продолжению темы водородной очистки двигателя внутреннего сгорания от углеродных отложений. Видео снимает для тех, кто считает, что высокая температура позволяет окисляться углероду, и выводиться из двигателя. Обратите внимание. Я нагрел прокрасна красна клапан, на котором есть углеродистое отложение нагрел углерода газом пропано-бутановой смесью и как вы можете увидеть толку абсолютно никакого углерод не окисляется и не выводится водород и кислород способны делать чудеса в двигателе вашего автомобиля Верхняя часть клапана будет нагреваться пропано-бутановой смесью. Нижняя часть клапана. На нижнюю часть клапана воздействует гремучий газ. В условиях стандартной работы двигателя внутреннего сгорания все происходит гораздо медленнее. Потому что там нет такой высокой температуры, которую сейчас создаю я. Клапан мы нагрели уже до красна. Ну, как вы уже, наверное, знаете, процесс Очистки двигателя автомобиля от углерода длится от получаса до часа, в зависимости от загрязненности этого двигателя. Вот. Сейчас, так сказать, я этот процесс значительно ускорил, я воздействовал на клапан очень высокой температуры. Ну и давайте посмотрим, как очистился ли клапан, та часть клапана, на которую мы воздействовали пропанобутановой смесью, и как очистилась та часть клапана, на которую мы воздействовали гремучим газом. Вот эта часть клапана была обработана углеродосодержащим газом пропанобутановой смесью. Как вы видите, эффекта никакого. А эта часть клапана обрабатывалась гремучим газом. Газ, который содержит водород и кислород. Вы можете увидеть, что углерод полностью был окислен и удален с поверхности клапана. При этом никаких механических воздействий не применялось, только открытое пламя гремучего газа.